Я хочу дать свой отзыв после завершения курса а, «Круга доска садху», правильно называется? Вот. Прекрасного, прекрасного курса. А, я услышала про доски тоже от Виталия, но поняла, что это серьезный инструмент и для духовной практики, для саморазвития, и как... И любой серьезный инструмент, который немножко вызывал у меня страха до этого, потому что все-таки стоять на гвоздях, это, знаете, не самое, ну, скажем так, благостное и приятное состояние, казалось бы, на первый взгляд. А необходима, естественно, хорошая подготовка и понимание, как этот инструмент можно использовать. И, собственно, я очень тебе благодарна за структурность, за информационную наполненность. Просто каждый урок был, это какой-то такой кладезь информации и знаний, как можно это использовать. И теперь, ну, выходя с курсов, у меня есть такое четкое понимание, как я могу использовать эту доску для себя, для своего саморазвития в жизни. И это действительно очень мощный доска садху и гвоздистояние, крутой инструмент для быстрого, Понимание себя. Многие процессы ускоряются просто колоссально. Ну, с моим опытом в терапии 8, сколько плюс лет, на досках я на досках я словила несколько таких хороших, мощных инсайтов, которые двинули меня дальше. И определенно я всем советую пройти этот путь и, как минимум, попробовать для себя, потому что в группе суперподдержка, становится намного легче, это правда, и даже без носков, ребят. <свят> и даже <свят> на, на, на 14-х, да? <свят> вот. Поэтому я всем желаю реально такого опыта в жизни, потому что, мне кажется, это то, что вы точно запомните, и то, что определенно изменит вас. А выхожу я, знаете, с таким очень офигенным осознанием о том, насколько я могу быть сильной, насколько я могу быть принимающей, насколько я могу быть стойкой. И это, наверное, вот, блин, самое крутое, потому что это как, уже это ощущение у меня, как бы, не отнять, уже все, одно со мной. Ну, а инструмент, естественно, буду работать дальше с разными запросами. Надеюсь, может быть, будет второй уровень какой-нибудь, не знаю. Гость для лежание, я помню. Вот, поэтому... Виталий, к тебе профессиональных успехов и дальнейшего развития. Вот, а вам, ребята, и в будущем, кто захочет прийти, обязательно приходите. Не знаю, что вы там еще сидите, и ничего вообще не... непонятно, когда есть такая возможность прийти и очень быстро получить, ну, реальный результат. Вот, спасибо всем. Пока-пока.